Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели и зрители нашего YouTube-канала. С вами «Народная волна Чикаго», самое популярное радио на Среднем Западе США и передача политинформания и я, ее ведущий, Геннадий Прумер. В нашей передаче мы говорим о политике и не только. Мы говорим с политиками, журналистами, политобозревателями, артистами и писателями со всеми теми, Чье мнение и интересно, и очень важно. С нами сегодня политобозреватель, российский журналист и автор ежедельной колонки Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин Петрович, вы с нами? Геннадий, приветствую. Приветствую, приветствую. Мы очень рады снова вас слышать на... В эфире нашего радио Давно, давно вы не присутствовали До ковида До ковида дело было До еще. ковидное, да, почти Почти, почти как э, э, до, до христианское, да, да, да, история, да, да, нов, да До революции, новая, до революции сказать, да Вот, вот такой у Очень рад снова вас слышать И давайте мы начнем сразу О политике То, что происходит сегодня 17 декабря прошлого года Как бы, опять же, до да, было как бы все тихо в политике, затишье такое, и, скажем так, писательским языком из каждого окопа достав, э, слышали звуки какие-то, но вот 17 декабря Россия выставила э, ультиматум Западу, США и НАТО, и э, это было достаточно жестко, сказал бы, скажем так, русским языком «наезд». После этого начались вопросы с Украиной, значит, ну, как бы Россия дала понять, что она готова дала понять, что она готова начать э, войну, агрессию, нападение, не знаю, можно как угодно, против Украины, и Запад сконцентрировался. Давайте поговорим, Константин Петрович, об этом. А что вы вообще думаете об ультиматуме, об ответе э, Запада России? Э, и вообще э, вопрос украинский, вот э, начало войны, не начало, блев, может быть, это блев такой политический? Хороший вопрос, и на самом деле это, на мой взгляд, событие. Есть у меня такое подозрение, ну, вы знаете, мы с вами не первый раз общаемся и частно, и, так сказать, в эфире. Я в жизни много денег не заработал, но у меня такая привилегия, я наблюдаю вблизи, так сказать, российскую политику, вот последние, считайте, 30 лет лишние. И я бы сказал, что это во многом мне начинает напоминать очень важный, повторю, начинает, Напоминаю, я не говорю, что это случилось. Очень важный поворотный момент всего, по сути дела, путинского управления. Объясню почему. Вот 17 декабря это был, в общем-то, уже этап в определенном движении, которое началось в январе прошлого года. Движение это заключалось в том, что тогда Путин отправил группировку в несколько десятков тысяч военнослужащих и тысячи единиц боевой техники к границам Украины, не столь масштабно, как сейчас, когда цифры уже сильно там э, зашкалили за 100 тысяч, но несколько десятков тысяч там было, 70, по-моему, говорили об этом. И э, что случилось после этого? После этого случилось, что новый избранный президент Соединенных Штатов сказал, знаете, а давайте встретимся, поговорим, устроим сам. И действительно, встретились, поговорили, устроили саммит в середине июня в Женеве. К чему это привело? К тому, что э, бряться неоружием у границ Украины, угроза вторжения, причем даже такая, ну, не очень сформулированная, разморозила э, путинскую изоляцию, в которой он находился, начиная с э, Крыма и Донбасса с 2014 -го года. И разморозила очень серьезно. Э, саммит с президентом Соединенных Штатов не такой, это, это было нечто иное, чем было и с Трампом, на мой взгляд. Это было приглашение, очевидное приглашение к новому этапу взаимодействия. Ну, не то, что мы все забыли, но так сказать, давайте пытаемся начать хотя бы с относительно чистого лица. Путин посчитал, что его проверка нынешней американской администрации, опять же говоря, уличным языком, на слабо, сработал И э, слабый э, дед Байден, дед Бидон, как его называют в российских соцсетях, ну, значит, который сконцентрирован на Китае, он сказал, ну, ладно, давайте сейчас Владимир Владимирович, мы былое простим. Э, у нас другие, так сказать, приоритеты. Император Си э, в Пекине, торговые войны, Тайвань и так далее. То есть, Путин просчитывал. Это было прощупывание администрации, с моей точки зрения. Ему это показалось очень удачным. Более того, сразу же, тогда еще Меркель с Макроном побежали говорить о том, что срочно тогда нужен, как у американцев был саммит с Путиным, нужен саммит с Евросоюзом. Слава богу, балтийские государства, Польша и Румыния, это дело сразу зарубили на корню. Ну, иначе был бы вообще так сказать, праздник Мюнхен-38 в новом исполнении. И... Путин это запомнил. Путин понял, что с ним хотят говорить. Путин, Путину выгодно говорить с Америкой. Точно так же, как Америке выгодно говорить Путин на определенный набор тем. Стандартные еще советско-американские темы. Разоружение, новые договоры в СНВ, э, меры доверия. Понятно. Но Путин это прочитал так. Это слабые ребята. С ними можно еще и покруче. И поскольку вы хорошо знаете, Путин... Абсолютно повернут, зафиксирован на Украине. Статью, я думаю, его знаменитую на 5 тысяч слов прочитали все. Видео-эксплейнер на 40 минут последующий на следующий день тоже, я думаю, все посмотрели. Всем стало ясно, что это для Путина очень важно, по целому ряду параметров. может потом об этом поговорить. И наступает вот этот самый конец ноября, когда снова стали стягивать войска. А затем выступление Путина с заявлениями, что вот... Дескать, Запад нас всю жизнь тут обманывает Расширяет значит, Окружает НАТО окружает Россию Ну Посмотрите на карту, какое-то окружение это просто смешно И поэтому мы вот сейчас будем тут Мы наконец ступнем кулаком по столу как, сказать, Вспомним Никита Сергеевич Хрущева Ботинком по трибуне И После этого выпускается Вот этот самый проект договора О гарантиях безопасности России Который можно было назвать иначе Российский проект договора о самороспуске НАТО. Нет. Или о подчинении Североатлантического Альянса Российской Федерации. И вот в этот момент, мне кажется, и я, это не только мое мнение. Я много общаюсь с э, дипломатами, с людьми, которые, может быть, не хотят говорить что-то там на публику. Но довольно много. С государственными деятелями, политиками. И очень многие говорят, вот... Это было слишком. И это слишком, понимаете, как знаменитая шутка, так сказать, парафраз песни Аллы Пугачевой старая: фарш невозможно провернуть назад. Вот этот фарш невозможно провернуть назад. А это было воспринято как, назову еще дипломатическое хамство, э, шантаж и угрозы, которые. Э, уже нельзя списать на то, что там вот у Путина, Путин там что-то нервничает, Путин хочет расширить выход из изоляции. И мне кажется, с этого момента Кремль начал упускать инициативу. И он просчитался по нескольким параметрам. Первое. Расчет был на расчет мне лично кажется понятен. Не то, что я, так сказать, Зигмунд Фрейд и читаю мысли Путина, но мне кажется, это довольно ясно. Большая часть политологов, людей намного более уважаемых, так сказать, чем я, моих коллег, согласны с тем, что расчет был простой. Байден старый и уже разморозил, так сказать, путинскую изоляцию, снял. Они заинтересованы там, в этом своем белом доме, значит, китайцами а мы тут можем на этом деле поиграть. В Германии пришли дружественные социал-демократы во главе с таким левым канцлером. если вы посмотрите, например, ее взаимодействие с ГДР в 80-е годы, когда он был, он был лидером молодых социалистов в Германии. В ВРГ, ну, в Западной Германии тогда еще. То тут вообще возникают вопросы, где там какие досье могут лежать. Во Франции разгар предвыборной кампании, в которой два кандидата, хорошо, они скорее всего не выиграют, но два кандидата Марин Le и Эрик Зему говорят о том, что они хотят вывести Францию из НАТО и в одностороннем порядке снять санкции с Москвы, в Великобритании вроде бы, так сказать, проблемы более менее решены, но там все-таки серьезные вопросы у Бориса Джонсона, и все это на фоне Корида. Казалось, что вот сейчас можно поднять градус и потребовать больше. Но все-таки Путин, на мой взгляд, не рассчитал, что э, ну, он не самый сильный игрок, если мы говорим о противостоянии Североатлантическому альянсу. И э, в этом смысле, так сказать, давайте вспомним, Никита Сергеевич Хрущев, он же на самом деле... Как многие считают, не стучал ботинком, он его только вытряхивал. И вот я думаю, что тут вот был вот маленький перебор. Но этот маленький перебор, на мой взгляд, имеет большие последствия. А, вы, а счит... вот... вы считаете, что Путин теряет хватку в связи с возрастом или с тем, что он уж очень долго находится у власти и как бы замылен глаз? Я не геронтолог, чтобы, так сказать, обсуждать его здоровье. И могу одно сказать. Очевидно, что человек, который живет ну, в очевидной теперь уже для всех, конечно, изоляции э, все эти ковидные годы. Ну, достаточно будет смотреть его э, участие в пасхальном богослужении для одного. Э, вот буквально там, совсем, э, пардон, не пасхальном, рождественном богослужении. Посмотрим, какое будет пасхальное в апреле, кстати. Э, значит, э, церковь для одного. Uh, ну, довольно уже принятое понимание такое в Москве, что uh, визит любого чиновника uh, высокого уровня к нему, это две недели карантина перед приездом. Uh, ясно, что он живет в очень сильно в изолированной ситуации. Это влияет на любого человека, это повлияет. Uh, что его приносит в папочках, так называемых, мы тоже не знаем, потому что вы понимаете, это двор фактически. При дворе всегда не только российских самодержцев рано или поздно, когда самодержащий так долго сидит на троне, и возникает желание у многих так сказать, сообщить самодержащему то, то, что он хочет слышать. И в том числе из своих корыстных соображений, не забывайте, бюджеты, звезды на погоны и прочие дела. Клановая борьба различных там, спецслужб между собой. Все понимают, что для Путина очень важное вот историческое наследие как он будет там вписан на каких страницах истории и какими буквами это конечно влияет и мне кажется это впервые когда э, так видно стало всем настолько демонстративно теперь я что вот этот путинский гигантский опыт в мировой политике я у первого президента был Билл Клинтон э, американским он дал большой сбой. Потому что, судя, мы посмотрим, как в пятницу побывает в Москве канцлер Шольц, но совершенно очевидно, что президент Макрон приехал не рассказывать Путину, как ему там сдадут Украину. Пять часов переговоров ⁇ это очень серьезные переговоры. Ясно, что Макрон на них выложился, и он явно не предлагал позвонить Зеленскому и сказать ему, что он выметался с банковской улицы Киеви, значит, выполнял ультиматумы Кремля. То, что Путин принимает французское желание, ну, французского мейнстрима политического, проводить заметно независимую, самостоятельную, в чем-то изобретательную политику на мировой арене, с желанием любой ценой насолить, Соединенным Штатам и поругаться с ними, это большая ошибка. Это, это, это серьезный просчет стратегический в оценке ситуации. И я думаю, что... Я не могу исключить сейчас ничего. Я не военный специалист. Я не вижу сейчас спутниковых данных. Я в армии служил 3,5 года офицером, почти до капитана дослужился, но это не мой уровень анализировать спутниковые данные. И э, вот этот массив данных. Ну, наверное, Путин может вторгнуться в Украину. Но я что это уже не та Украина, которая была в 2014-2015 году. Если кто-то ему рассказывает, что она та же самая, это, как сказали при э, блаженной памяти Россифер Северном вредитель. но ну, я не думаю, что я ему это докладывают, эм, вторжение будет стоить ему в моральном и имиджевом плане чудовищной э, цены. Он окажется значительно больше изоляции, чем был до того. Значительная часть Путин Ферштейров должна будет заткнуться на довольно долгое время, наверное, не заткнуться, но надолго. А, понимаете, имидж э, танков, штурмующих даже чернигов, это не за штатный лавайск в 2014 2015 году. <э, и учитывая то, что за это время и соцсети шагнули туда. Это будут жесточайшие санкции, это, э, это будет очень серьезно. помимо того, что Америка, э, украинская армия будет сражаться. Помимо того, что это будут десятки тысяч жертв, ну, минимум тысячи жертв среди российских военнослужащих. А понимаете, российское общество, которое индифферентное, которому на все, типа, наплевать, оно же любит свои войны какими? Быстрыми, победоносными и бескромными. А когда начнет, так сказать, лететь груз 200 темпами афганской войны, а то и быстрее, тут многим это может не понравиться. И я поэтому не думаю, что шансы вторжения очень велики. Путин может пойти на какие-то действия в вот так, так называемых этих республиках, ЛНР, ДНР, ну, фактически российских протекторов. Например, ну внезапно, скажем, сформулируем осторожно, внезапно в Донецке взорвется детский сад, это будут, конечно, украинские диверсанты, и э, Москва скажет, мы должны защитить наших сограждан, там у всех российские паспорта, и де-факто легализовать свое военное присутствие, а потом сказать, давайте, вот, дорогая, найдите нам нейтрального... Э, нейтрального э, посредника. Вот, например, канцлер Меркель ушла, вот ей сейчас делать нечего, пусть она попосредничает. Полетит в Киев и скажет Зеленскому, что он прекратил своих диверсантов отозвал, прекратил убивать, так сказать, простых русских детей. Мы требуем Минска-3, в котором будет написано 5 первых пунктов, выполняет строго Киев. I'm terribly sorry to say, но это теперь уже тоже не прокат. Так сказать, вот, ну, фарш невозможно провернуть назад. И Зеленский скажет, мы вас очень уважаем, так сказать, госпожа Меркель, но до свидания. И поэтому, мне кажется, сейчас начнутся какие-то игры вокруг э, отвода российских войск, который будет представлен как... Вы видите, мы заставили Запад с нами говорить, как будто он до этого не хотел говорить. Мы отведем что-то ну из Белоруссии. Вот явно сказано, убери, ребята, из Беларуси. Потом о чем-то поговорим. Если я долг, долгий год работал дипломатическим корреспондентом, освещал работу МИД, Вот я вижу, например, как тема вот этих разговоров с Америкой про гарантии безопасности. Сначала они говорили только Путин с Лавровым э, и замминистра Рябков. Теперь это спустили на уровень директора департамента. Какой-то вчера там высказался что-то на тему, что это по-прежнему очень важно. Но вы же понимаете, в любой бюрократии важно не только что говорят, но и кто говорит. Абсолютно. Если Боже. теперь это обсуждает директор департамента, значит это уже такая техническая проблема. Будем, тут, ну, будем говорить. Мне кажется, отползают. Но с гордо поднятый глаз а Константин Петрович, вот здесь недавно взорвалась, наверное, бомба такая информационная, не меньше того, что, о чем мы э, говорили. Это манифест э, отставных генералов, офицеров э, с их лидером э, Леонидом Ивашовым. Э, Заявление, вообще-то, достаточно серьезное, и Ивашов не какой-то либеральный там маргинал, на которого можно списать э, все беды. Это достаточно серьезный человек, возглавлял секретариат министра обороны Устинова э, до 1982 -го года, генерал-полковник. Что вы думаете вот, именно о том, что произошло? Вот опубликован его манифест, и он давал сегодня интервью «Эхо Москвы», достаточно жесткое и серьезное. Смотрите. Я буду, буду очень осторожен на оценках этого интервью. Не потому, что Ивашов не искренне, у много, ну, скажем так, странных взглядов, скажем осторожно. Я думаю, что человек, который глубоко верит в все на мацовский заговор, сказать, протоколы семских мудрецов, там, я не знаю, зеленых человечков из НЛО. Но Одновременно, конечно, ну, это человек, который был возглавлял какое-то время, как раз второй половине 90-х, начале 2000-х, грубо говоря, всю, все внешние связи российских вооруженных сил. Он человек национально-патриотических, таких, мне кажется, монархических убеждений, многие считают, называют их даже черносотинами. Он, очевидно, отражает взгляды на какой-то части военных, я думаю, в основном все же, действительно, отставных и пожилых, которые считают Путина, Слишком, может быть, прозападный. Ну, капиталист, миллиардер, э, развел вокруг всяких Абрамовичей там э, с Усмановыми. Э, значит, э, какая-то вот нехорошая такая э, история, понимаете, э, с этой с точки зрения этих людей. Но с другой стороны, конечно, они понимают, э, я думаю, они довольно реально понимают, ну, что российская армия и российский режим может сегодня себе позволить, а что не может. Ясно, что противостояние с НАТО закончится не здорово. Даже если НАТО не будет воевать, не будет воевать за Украину, но, скажем так, суммарная мощь стран Запада такова, что при желании они могут создать очень большие проблемы. И более того, я думаю, у этих людей есть опасения, что эм... У этих немногих людей, которые, я не думаю, что они имеют большое влияние на политику и на армию. Не думаю. Вот я думаю, что это, ну, по сути, небольшая группа людей. Собственно говоря, это Ивашов и какая-то, может быть, немногие люди, с которыми он там, я не знаю, в баню ходит или выпивает. Но, это уже довольно пожилой человек, тоже нельзя забывать. Но эти люди все равно понимают, это противостояние, особенно если он перейдет в период горячую плаву. Продемонстрирует всему миру реальный потенциал российских вооруженных сил. Не в бомбежках АЛЕППО, не в захвате шахтерских городков, которые обороняли, так сказать, какие-то там полуоборванные люди, которых, так сказать, Янукович называл армией, которых просто оборовали обворов, все, да. Это не там грузинская армия, которая ну, просто маленькая, на которую обрушились как э, лавина. А это э, 8 лет люди воюют. Я думаю, что многие говорят, боже мой, это да что тут будет вообще? Ну, это же как боевые офицеры, ну, реально служившие люди, понимаешь? И поэтому я бы не делал из этого вывода, что это какой-то там офицерский бунт против Путина, пусть даже отставников. Это все-таки там не союз ветеранов Афганистана, например. Это, ну, маленькая контора, которая... Ну, это Ивашов, по сути дела. Вот, ну и кого он назовет своим соратником. Но это важно, наверное, в том смысле, что Ивашов это несомненно тот самый военный профессионал, которым, ну по идее, Путин, как верховный главнокомандующий, должен при прислушиваться. Ну, генерал полковник он стал... Ну хорошо, предположим, он паркетный генерал, окей. Но у него все равно опыт понимания того, как бюрократически, хотя бы работать в военной бюрократии очень большой, и международный опыт, не маленький. Да, у него есть свои убеждения какие-то, но вот мне кажется, это сигнал, это он сам по себе не будет влиять ни на что. Но это сигнал о том, как могут мысли пойти. А мысли это могут пойти далеко не только у Ивашова, но и у каких-то людей, которые э, занимают позиции, на которых принимаются реальные решения. И еще одна вещь, я вижу, что вы хотите задать вопрос, очень важный, если мы заговорили о военной бюрократии, просто как бывший военнослужащий, я вам скажу одну вещь. Эм, вот Путин два раза за год, э, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации, гонял десятки, насколько я понимаю, сотни военнослужащих, задействованы, это точно сотни, потому что, вот, представляете, вы едете за Байкальского военного округа, вот кто-то же грузит все эти там, да, отправляет, то есть это сотни тысяч людей, ну, 200, может быть, задействованы в этой операции меньше, чем за год, два раза, ну, за год. Ради чего? Ради нескольких переговоров под камерой? Двух звонков с Байденом? Но они бы и так могли их получить без всяких проблем. А генералы, которые подчиняются Путину, это же то, что по-английски называется его конституцией, особенно важное в недемократической стране. Да, вот они спецслужбисты, там, миллиардеры, разные уровни бюрократии, региональные элиты и военные. Вот военный должен понимать, зачем ему отдают приказ. Хорошо, первый раз пощекотали нервы, бах, нас разморозили. А в ничего. Вот Путину надо показать, что он что-то, чего-то добился. Если он это не покажет, нет, не будет восстание декабристов. Никто не выведет танки на Красную площадь. Но, как в старом одесском анекдоте, осадочек останется. Константин Петрович, мы прервемся на этом слове и уйдем на рекламу. Оставайтесь с нами. Итак, дамы и господа, мы возвращаемся в эфир передачи «Политинформания». И с нами на линии российский журналист, публицист, политобозреватель, автор еженедельной колонки «Дойче Вели» Константин Эгерт. Константин Петрович, вы с нами? Да, Геннадий, приветствую вас. Приветствую еще раз. Константин Петрович, давайте поговорим немножко о Германии. Вы человек близкий к этой стране, в, ней, в политике ее разбираетесь. Кто, как не вы, а, сможете нам описать... А, нового канцлера Германии более подробно, нового лидера оппозиции ХДС Фриды Коммерца. Это было бы интересно. И э, вдогонку, потому что времени не так много, э, хотел бы обсудить с вами вопрос Дойче Веле и противостояние с RT. Вот это вот э, то, что было бы интересно обо всем этом поговорить. Давайте начнем э, с Солова Шольца. Нового а, вы знаете, Геннадий, давайте я сразу вам скажу, я не штатный сотрудник Deutsche Welle, но тем не менее, и это тем более может в данной ситуации важно, от имени Deutsche Welle говорят только два человека. Наш генеральный директор Петр Лимбург и представитель по прессе, так сказать, директор коммуникации Deutsche Welle Кристоф Румпель. Поэтому я предпочту сохранить свою так сказать, верность контракту и не обсуждать эту тему. Тем более, что этот, э, эта история, по-моему, ну, скажу осторожно свое личное мнение, она будет совершенно очевидна. И э, будем надеяться, что каким-то образом этот вопрос разрешится. Э, я только могу одно сказать, выражаю полную солидарность своим коллегам, которым пришлось за 12 часов сворачивать офис и... Э, 12 часов на сворачивание бюро довольно большого, кстати, чисто физическое, довольно большое, в центре Москвы, недалеко от метро «Белорусская». И э, я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте вот так, на этом хорошо. Вот посвятим больше внимания Германии и каким-то другим, э, может быть, еще темам. Что касается Германии, вы понимаете, э, хорошо, что вы затронули эту тему, Геннадий, потому что на самом деле э, вот Путин он немножечко... Наверное, он, он думал на этом поиграть, но фактически он э, поставил перед западным альянсом, я не имею в виду НАТО только, но перед сообществом трансатлантическим, он поставил те вопросы, которые очень долго пытались, ну как-то, знаете, замести этот мусор под ковер, не говорить, не выносить ссоры за сбыт. Э, и это вопрос, который касается, конечно же, политики. Берлина в отношении авторитарных режимов, авторитарных режимов вообще, и России в частности, потому что речь идет также и о Китае. И э, в этом смысле э, нынешнее правительство э, Германии, оно неоднородное, но э, во главе ставит социал-демократ. Социал-демократическая партия Германии традиционно с э, послевоенных времен с прихода к власти в конце 60-х первого социал-демократического канцлера Вилли Бранта ориентируется, э, значит, на такой лозунг, который был в свое время в 70-80-е годы, годы вандель-дюхандель, э, изменение через торговлю. Э, смысл такой, надо постоянно поддерживать бизнес-связи, торговые связи, человеческие связи. Мы это должны России, потому что мы агрессор в... Второй мировой войне были. Убили кучу там, русских людей. ну Не будем забывать, что так убивали белорусов и украинцев. И, кстати, если уж говорить о масштабах Холокоста, то это прежде всего, конечно, Украина и Беларусь. И, в общем, не закрывать двери. В этом смысле, скажем, социал-демократы, они всегда были впереди. И Вилли Бранд, которого... И Гельмут Шмидт, который за ним последовал... Конечно же, канцлер Герхард Шредер, который просто превратился в, ну, де-факто, российского бюрократа, сидя, так, руководя проектом Nord Stream, сидя на борде, так сказать, Роснефти, и он сейчас в Газпроме будет сидеть, ну, это понятно, это просто уже человек, полностью поглощенный российской системой. У этой, у этой политики есть определенная... Определенные истоки. И касаются они не только социал-демократов. Эм, очень многие говорят о комплексе вины за войну». Да, он есть. У социал-демократов он несколько больше. Эм, скажем, крестьянские демократы, то есть традиционные правоцентристы, там его меньше. Эм, зеленых и свободных демократов он есть, но это относительно новой партии. Ну, они возникли не, не исторически, скажем так. Они возникли э, в, сильно после войны. И э, зеленый вообще, если я не ошибаюсь, в районе конца 70-х. Поэтому там это немножечко менее представлено. Это партии были молодые вообще так по составу. Но есть вот это общее немецкое понимание немецкого политического класса. Мы виноваты за войну, поэтому мы вот должны э, каким-то образом... Это все время компенсировать. Второе. Это мы не признаем силу военной. Военная сила устарела. Вот мы, немцы, два раза начинали мировые войны, мы знаем, военные силы устарела. Надо все решать дипломатией, мирно, спокойно, вот, терпеливо вести разговор. Номер три. Бизнес-связи всегда очень важны, потому что возвращаемся к пункту, пункту э, изменения через торговлю. Вот будут торговать, та -та -та, обмены, не закрываем двери, рано или поздно они, так сказать, they'll see the light. Да? И еще один важный момент, о котором никогда Да, и естественно, что это значит? Интересы немецкого бизнеса очень важны. Поэтому, если надо всегда говорить, вот значит, что вот Volkswagen будет говорить с китайским правительством, несмотря на э, сохранить там производство, несмотря на концлегеря для УИУ. Да? А вот не важно, что делает э, Путин в Крыму. Азименс будет поставлять турбины и будет делать вид, что не знаешь, эти турбины пойдут в Крым, а не там под Сочиком. Мы, ой, извините, мы не знаем. Так как в анекдоте про слепого Ваня. И один важный момент о котором не очень, люди, это существующий в Германии э, антиамериканизм который существует абсолютно во всех сегментах э, политического поля. По-разному существует. Ясно, что на крайне правой, крайней левой, так сказать, э, ну, э, фланге, его больше. Но он есть везде. Это недоверие к Соединенным Штатам, это желание, особенно после воссоединения, проводить более отстраненную, сформулируем так, от Соединенных Штатов политику, причем отстраненную немножко выморочно. Французы тоже хотят проводить независимую политику, но есть для этого серьезное основание. У них боеспособная армия, абсолютно независимая энергетика, основывающаяся на, яд... на атомных электростанциях. И так называемый first of up И, кстати, флот фантастический. Э, после американского и британского это третий э, так называемый blue, blue, blue Water Fleet. О, мировой могут проецировать э, свое влияние blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue Например, если мы берем часть правых и э, часть аристократии, с которой я, ну там, сил определенных, так сказать, частных причин неплохо знаком, э, это участие аристократов, э, которые неформально влиятельны в Германию. Германия страна статусная иерархическая. Хербан фон что-то, это всегда что-то значит. И э, это восходит к Первой мировой войне. Это восходит к генералу Першингу и его так сказать, морским пехотинцам, которые высадились во Франции в 1917 году. И сломали хребет э, Кайзеровской армии и э, Австрийским союзом. И таким образом положили начало конца э, Германской империи. Потери привилегий аристократов. Э, и коллапсу монархического порядка в Германии. Более того, у некоторых это вообще восходит к Биспарку. Который, как известно, был большим сторонником э, союза между э, э, тогдашними главными авторитариями Европы, э, России э, и Германии с э, пристегнутой артой. У левых э, есть тоже антиамериканские. У партии левые деленьки, это просто наследники социалистической единой партии Германии. Это понятно. Ну как, у нас отобрали страну, НАТО шмата обжимата, так сказать, империализм, ну вот этот. У зеленых, которые составляют часть коалиции, тоже как, кто такая Америка? Америка это милитаризм. Это всякие всякого рода атомные штуки, которые вот мы не хотим. Потому что вот этот ядерный пацифизм Германии очень сильно То есть. Ну и о а Украине правых, которые тоже есть. Ну, что такое Америка? Ну, все захватили евреи, везде лезут, стимулируют э, миграцию, значит, всяких мусульман там гладят по головке. А левые, наоборот, говорят, не гладят по головке, а убивают несчастных мусульман. То есть, понимаете, куда ни пойдешь, куда ни кинь, никуда крестьянину податься некуда. Везде вот есть какие-то претензии к Советам Штана. Об этом очень немодно говорить. На форумах, модно говорить, мы, трансатлантические союзники, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, а потом выпишь пару стаканов, так сказать, в кулуарах на, на ужине конференции. И вдруг такие начинают вырастать. Э, э, теперь люди, которые вот с тобой сидели здесь, так сказать, на, на, на панельной дискуссии, такие вырастают вдруг интересные э, идеологемы, что ты думаешь, боже мой, как интересно. И Константин Петрович, а у нас, это, к сожалению, стран... не так много времени. А... Да, это странная смесь. Национализма, вымученного пацифизма, uh -huh. которые очень удачно прикрывают бизнес-интерес. И это, к сожалению, не пройдет скоро. С этим надо работать. Uh -huh. И, кстати, по-своему, Байден стал на это обращать внимание. Не всегда правильно, но он хотя бы оценил эту проблему. Но это надолго. И что мы теперь знаем? Мы теперь знаем, что Германия это самое слабое звено Североатлантического Альянса. Слабее даже Ор Орбановской Венгрии в каком-то смысле, потому что значение больше. И с этим жить, с этим работать. Но с другой стороны, и это последнее, что я скажу перед тем, как задать следующий вопрос, угу. эм, то, как активно выступила в этой ситуации, Центральная Европа, страны Балтии и Великобритания, показала Соединенным Штатам, что, во-первых, эти союзники твердые, а во-вторых, это заставило других подтягивать. Даже далекие оливковые испанцы, которые до сих пор думают, что э, социалисты, которые там все наверное, до сих пор, думают, что в Кремле сидит Иосиф Исерон Сталин, который целует испанских там, республиканских детей, э, привезенных. Там, все эти мифы там э, еще существуют прекрасным образом. Но даже они отправляют военные корабли в, Черноморское, э, в Черное море. Э, Франция отправляет самолеты в Румынию. Нидерланды, Дания, так сказать, оказывают, очень активно выступают за усиление НАТО на восточном фланге. Германия оказалась в одиночестве в Альянсе. И это будет влиять на внутреннюю ситуацию. Пока что мы не видим, вы спросили не про Шольца, а про Фридиха Мерца. Он пока звучит как бизнесмен, он и был бизнесменом очень долгое время, а не как политик. Посмотрим, может быть, они поймают этот шанс, как возможность давить на шанс. А, буквально вчера вышла ваша статья, ваш блог на «Эхо Москвы». Я процитирую, называется «Здесь, здесь не Чикаго, моя дорогая». Меня это, близко. Меня это даже удивило в преддверии нашего разговора с вами. Давайте поговорим пару слов э, о Кадырове и о его влиянии на российское общество и политическое общество. Почему он так независим, как вы считаете? Ну, э, Кадыров, о котором статья, это, она на самом деле оригинально опубликована на портале snob.ru, просто я их из Москвы у них договоренность о не, договоренно, не перепечатают эту, эту колонку, за что им большое спасибо. Эм... Ну, это понятно, почему Почему Рамзану Кадыру, почему называется, здесь ничего как моя, моя дорогая, заголовок, почему Рамзану Кадыру позволено практически все, почти все. Потому что Россия проиграла Вторую Чеченскую войну. Об этом не принято говорить точно так же, как не принято говорить в Германии об антиамериканизме существующем в обществе. Но Россия проиграла Вторую Чеченскую войну. Выход из нее был найден через де-факто кооптацию одного из чеченских, одной из чеченских семей в российскую политическую элиту. И, передачи, и через передачу ей, Чеченской Республике, как субъекта Российской Федерации, абсолютно полный, практически феодальный контроль. Более того, это контроль, который оплачивается из Москвы. То есть фактически, сформулирую так, Москва платит контрибуцию Чечни. По разным данным, от 85 до 95% бюджета Чечни формируется прямыми федеральными трансферами. Ну, простите, как из федерального казначейства финансировался бы штат Илиной на 95%, понимаете, в И э, фактически этот порядок ввел Владимир Путин для того, чтобы он мог говорить: я кончил, я закончил войну, я умиротворил Кавказ. Это фальшивое умиротворение. Как я вот писал в колонке, как только Путин уйдет, и будут свободные выборы в парламент, в этом парламенте на первом заседании встанет там депутат от уже неважно, от Хабаровска или там, э, э, представитель там, ТУВы, и скажем: Вот скажите, пожалуйста, а почему Республика Тыва или Воронежская область не может получать тоже 95% бабок из федерального бюджета? Ну, в Чечне может, почему в Чечне может? Мы вот тут пашем, так сказать, в поте лица. На этот вопрос придется давать ответ уже не Путину, а кому-то другому. И это будет очень тяжелый вопрос. Я более того скажу. Я считаю, что во внутреннем плане чеченская, вот проблема Северного Кавказа это главное, главное, самое тяжелое наследие, которое Путин оставит, кто бы не пришел за ним. Особенно если будет новое что-то, новое, какие-то новые люди. Им придется что-то делать с этим шейхством, который там существует феодально. И я не уверен, что у них что-то получится. Сформулирую так. Я не готов, я не Северному Кавказу, не готов давать советы. То, что это мина под будущую Россию, это у меня вопросов не знает. Константин Петрович, давайте я задам вам вопро... два еще вопроса, хотелось бы с вами обсудить. Это... А я отвечу по две минуты. Одиночество Путина в Китае. Все видели эту картинку. Что вы думаете по поводу его визита на открытие Олимпийских игр? И... Друг наш, как заметил мой брат и белорусский чикатила Александр Лукашенко. Вот по две минуты, пожалуйста, на эти два этих вопроса. Ну, очень просто. Путин, на мой взгляд, ну, ему некому прислониться сегодня. Кстати, нынешний кризис показал, у Путина нет союзников. Китай не союзник. Путин ведет Россию по пути превращения фактического уже превращения в младшего партнера э, Китайской империи, при наличии общей границы 4000 километров и э, диспаритета в населении 20 с небольшим миллионов по эту сторону границы, более 90 по китайскую сторону, это самые бедные провинции Китая еще. Не э, у него ничего не остается, ему ничего не остается, потому что это союз двух авторитарных режимов э, против э, Америки, не будем тут Тут все понятно, это ни про какое, ни про партнерство, взаимовыгодное сотрудничество, даже не про кредиты и даже не про газ. Это против, противостояние Америки, которое угрожает этим авторитарным режимам. А то, что Путин постоянно уже, который раз фотографирует одного, ну, я бы сказал, это означает еще одну вещь. Его пиар служба, и снимает нас церковной службе, его пиар служба не понимает, что лучше вообще ничего не показывать, чем показывать такое. Значит, некому подойти и сказать, Владимир Владимирович, знаешь, это ошибка, так делать не надо. Не осталось таких людей. Вокруг только yes men and yes women. Это очень плохо выглядит. Это соответствует названию книжки политолога Дмитрия Тренина «Одинокая держава», «Одинокий Путин». Даже если это не так, образ именно такой. Ну, а куда? Да, это так. Союзников нет. Лукашенко. Ну, Лукашенко сегодня заложник Путина, значит, в большей степени, чем он был даже год назад. И он пытается сохранить, знаете как, он пытается сохранить относительную независимость, и быть полезным там, потому что он понимает, что в тот момент, когда он перестанет быть полезным, он очень сильно рискует выпить того же чайку, который выпил покойный Александр Литвиненко в Лондоне в 2006 году. И э, я думаю, что это для него борьба за жизнь, он абсолютно одинок и, э, ну, тотально экономически зависит от Путина будет делать то, что Путин его попросит, но неохотно, с большим трудом. Вот пообещал поехать в Крым, посмотрим, поедет ли в Крым, демонстрировать, что он признает аннексию. Это будет лакмусовая бумажка. Путину от него надо две вещи. Официальное согласие на размещение военных баз, но теперь это вопрос, потому что Запад, можно сказать, хорошо. Тогда э, в э, Подвижене, где-нибудь в Швинчонесе, город, городок на белорусской границе, будет стоять такая база, где будут такие танки Абрам что вам и не с ним. А второе, чего Путин хочет, он хочет, чтобы Беларусь перешла на российский рубль. И тогда все вопросы будут решать просто сразу в Москве. И того, и другого, я думаю, Лукашенко боится. На базы больше шансов, что дожмут, чем на рубль. Вот так. Константин Петрович, два года назад э, мы с вами говорили о э, предвыборной кампании. На тот момент вы и мы были уверены в том, что э, Дональд Трамп... Э, переизберется на второй срок, что это будет достаточно несложно, но все пошло по другому сценарию. В начале 2021 года в Белый дом заселился Джозеф Байден. Что вы думаете о нем и о его политике? Это уже в конце передачи, пожалуйста. Ну коротко я бы так сказал. В прошлом году я чувствовал просто чудовищное разочарование от этой политики, ну, точно на направлении российском, вот эти все, так сказать, вальсы с Германией и так далее. Мне кажется, что парадоксальным образом потребовался Путин с его дипломатическим хамством, чтобы, наконец, видимо, там в администрации прекратились вот эти споры между там Салливаном и Берсом с одной стороны, Блинкеном с другой, вот все то, что мы читаем в, вот в коллективном New York Times, коллективном Wall Street Journal. Что вы не сказали, нет, но ну так с нами нельзя. Вот мне кажется, этот момент какой-то там был. Что будет дальше, мы посмотрим. Совершенно очевидно, ну, я не спец по американской политике, хотя интересуюсь ею очень сильно и читаю все, что можно в промежутке от National Review до the New Republic. Не удивляйтесь. А, значит, а, мне кажется, что Байден, мне, конечно, не, не, не решил вопрос объединения страны и заличивания Ирана. Я думаю, что во внутренней политике очень похоже, что левая крыла демократической партии очень сильно держит его за фалды и не пускает э, какие-то меняемые вещи делать, даже если он их захотел. Э, думаю, что будет очень драматическая кампания в э, осень 2022 года. Думаю, что республиканцы возьмут Конгресс. И вот тогда мы, кстати, посмотрим, что будет, в том числе и с Путиным. Э, я надеюсь, что республиканская партия, не скрою, я симпатизирую ей, э, будет... Э, представлена интересным перспективным кандидатом. Лично мне кажется, что э, если бы Трамп не шел с лозунгом «я отомщу», было бы нормально. Но э, человек, который идет только мстить, он не сможет осуществлять необходимую позитивную повестку. Она нужна, нужна как я понимаю, и в экономике, и в э, борьбе с нелегальной миграцией, во многих других во противостоянии Китая, которые никто не отменял и не отменится ни Байденом, ни республиканцами. Еще. Я надеюсь, что будет интересный, впечатляющий, опытный, прекрасный, перспективный республиканский кандидат, который просто как бульдозер сметет все на своем пути. А кого-то вы видите из республиканцев хотя бы так? Вы знаете, интересно, что серьезные государственные деятели э, видны на горизонте, которые могут играть разные роли в администрации. А, ну, На сегодняшний день очень серьезный Викторон де Сантис, на мой взгляд, и это очень, по-моему, серьезный, э, серьезный человек, который, вдобавок, очень важно, опытный, но способен развиваться. И э, два срока может просидеть легко. Очень важно, что он демонстрирует, что, э, ну, условно говоря, не ВОСПы, да, а ну, вот там Латинос, это перспективная очень, э, аудитория для Республиканской партии. Мне кажется, что успехи Трампа с э, афроамериканцами он тоже может подхватить. И, э, конечно, это здорово. Ну, сказать, штат, в котором хорошо представлены католики, там, сказать, где прекрасные отношения между религиозными у разных общин хорошая экономика, но ну, что тут говорить правильный подход к вещам связанным с, ну, там, правам, с правами людей к религиозной свободе правильный. мне он очень кажется перспективным человеком хотя есть и другие, я думаю, что и люди из администрации Трампа вполне могли бы сыграть еще какие-то роли ну тот же госсекретарь Помпео которого я, кстати, считаю очень серьезным политиком посмотрим, я думаю что у республиканцев будет сенатор Коттен очень перспективный человек с моей точки зрения, Мне, как бывшему армейцу, так сказать, приятно на него смотреть. Вот. И, ну и, так сказать, там, Круз Рубио тоже, помню, не сдали позиции. Ну, интересные кандидаты, все серьезные. Кстати, Путин Ферштейров среди них нет. очень приятно. На этой, на этой прекрасной ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Константин Петрович, большое спасибо, что вы в это позднее время согласились с нами беседовать беседовать. Всем и мы... большой привет! Люблю Чикаго. Очень, так сказать, всем большой привет. Спасибо. Всего вам самого лучшего. Берегите себя и вашу семью. До свидания. Спасибо. И вам всего хорошего.